Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей, профессиональный инструктор раннего плавания, руководитель школы осознанного родительства и мама восьмилетнего Антона. И сегодня мы продолжаем ряд лекций, ряд уроков по грудничковому плаванию. И мы сегодня с вами ознакомимся Каким образом нужно начинать плавание, в каком возрасте, как часто плавать, при какой температуре, как подготовить ванну. Самые элементарные базовые знания, которые должна знать каждая мама и каждая бабушка нашего новорожденного. Если вы еще сейчас в положении, вы большие молодцы, вы, вы хотите знать больше и э, вы в, само, в самое лучшее время для изучения этой темы. Итак, дорогие мамы, бабушки, папы и дедушки, как купали Юлию Ермак, вашу покорную слугу? Когда я родилась, меня купали в ванночке на кухне, предварительно кухню нагревали газом, чтобы не простудить, наверное, ребенка, чтобы чтобы я не заболела, нагревали газом, в ванночку набирали температуры 37-38 градусов, разводили марганцовку, закутывали в пеленочку и таким образом погружали на 5-10-15 минут, пока щеки красные, уши красные не становились, и только тогда меня доставали из этой ванночки времена меняются мы становимся осознанными мы понимаем что мы делаем и для чего мы делаем и сейчас хочу разобрать с вами все эти детали которые было были раньше и что стало сейчас Итак. Когда мы говорим про маленькую ванночку, маленькая ванночка необходима только тогда, когда вам действительно нужно замочить ребенка и да, ну, как бы провести какую-то терапевтическую процедуру. Ну, например, вам назначили травку, там череду или ромашку, чтобы э, снять воспаление с кожи, и ребенка действительно нужно замачивать. Во всех других случаях вам нужна самая обычная ваша домашняя ванна, большая, какого есть размера, там есть душевые кабины с ваннами, есть душевые кабины с маленькими поддонами, но тем не менее они высокие. А, главное, чтобы у ребенка было большое пространство воды. Для чего? Для того, чтобы ребенок активно двигался, шевелился, у него было место для, для движения, для укрепления. Следующее, когда меня погружали в теплую воду. Теплая вода – это температура для того, чтобы подмыть попу, не более того, провести гигиеническую процедуру мытья. Но детей до 6-8 месяцев намыливать, мыть вообще мылом, шампунькой, гелем и так далее не нужно, потому что кожа нежная, ранимая и э, легко повреждаемая. И тем более, если вы каждый день или раз в неделю смываете с ребенка защитную пленочку, она становится более, э, более открыта к входящей инфекции. Поэтому, дорогие друзья, эта защитная пленочка тоже нужна. Ребенок, новорожденный ребенок в шахте не работает, пыль не глотает, поэтому намыливать ребенка каждую неделю не нужно. Если вы будете плавать каждый день в обычной воде, то вам этого будет достаточно. Если нам необходимо конкретно что-то помыть попу, или вы чувствуете, что... Ну, действительно, головка пахнет, и уже нужно там, ее сполоснуть, ее смыть, тогда уже используем моющие средства. Но поверьте мне, плавающие дети в обычной воде, этого будет достаточно. Воды будет достаточно. Итак, температура 37-36 градусов, когда раньше нас купали. Все журналы по сей день пишут 36-37 градусов. Большинство медсестер говорят о том, что нужно купать 36-37 градусов. Все энциклопедии книги по уходу за младенцем пишут о том, что нужно купать и плавать в температуре 36-37 градусов. На самом деле это не так. Давайте разбираться, почему. Почему не так? Потому что в температуре 36 градусов... Нет стимула к движению, то есть ребенок лежит, балдеет, ничего не делает, краснеет, у него нагрузка на сосуды, на сердце, естественно, на головной мозг. Поэтому, дорогие друзья, в температуре 36-37 градусов можно помыть попу, можно умыть ребенка, но тем не менее плавать. И нырять э, ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что нужно нам работать, нужно двигаться. Вот представляем себя в бассейне 36 градусов. Представили, да? Стандартный бассейн, э, температура 28 градусов, 25-28, иногда 30 градусов. А вам набирают бассейн 36 градусов, да, то есть температуру в ванной, да, и заставляют вас плыть. Как вы себя будете чувствовать? Я, я знаю, что вы ответили. Поэтому, дорогие друзья, мы же нашим детям желаем только здоровья, поэтому мы двигаемся к нашему здоровью. Температуру в ванной мы должны набирать 35, это стартовая точка отсчета, и будем опускаться вниз, до 29-30 градусов, то есть наша задача начинать плавать при температуре 35 градусов, можно ниже, но не выше, ни в коем случае не выше. Следующее, меня плавали в марганцовке, дабы пупочек, обез... обеззараживание пупочка, чтобы быстрее зажил, поверьте мне что пупочек совершенно спокойно может зажить при помощи перекиси водорода и хлор филипта. Даже зеленка уже на сегодняшний день не нужна. Да? Поэтому, дорогие друзья, не нужно портить ванну, не нужно портить, сушить кожу ребенку. А тем более, если вода с морганцовкой попадет в глаза ребенку, это ожог слизистых. Поэтому э, плавать, а тем более нырять при, тем, при температуре 36 и выше нельзя, с марганцовкой и с травками, с, э, с ромашкой чередой тоже этого делать не стоит. А, а теперь еще хочу коснуться по поводу э, нагрели специально, э, специально кухню. Часто я наблюдаю такие а, процедуры, с, с детьми проводят, нагревают в ванну, предварительно включают горячую воду и а, нагревают паром, чтобы температура в помещении ребенка, пом помещение, где купают ребенка, была такая, как температура воды. На самом деле этого делать ни в коем случае не надо, сжигать кислород на кухне не надо. А, тратить горячую воду и тем более портить воздух в помещении, где будет купаться ребенок, тоже не надо. Почему? Потому что ребенок должен температура ванны должна быть приблизительно такой же, как и в комнате, где находит, где, куда вы выйдете после ванны. То есть температура и влажность должна быть плюс-минус одинаковой. Как мы можем этого достичь? Открыть дверь, То есть мы плавать будем с открытой дверью, при этом все белье, которое у вас висит сейчас, сушится в ванной, его нужно снять. Ребенку совершенно нет необходимости дышать порошком, оббеливателями, кондиционерами для белья. То есть мы все белье выносим из, из ванной и открываем дверь. Почему? Потому что ребенок дышал, должен дышать свежим воздухом. Если вы набираете полную ванну воды, так или иначе будет испаряться хлор и ему нужно куда-то деваться. Если вы закроете дверь и хлора будет концентрация выше и влажность будет выше и температура будет выше. Поэтому, дорогие друзья, плаваем с открытой дверью. Единственные, единственное противопоказание открытой двери это, если будет сквозняк. Бывают такие ситуации, когда открываешь дверь и с вентиляцией или из окна ванной дует сквозит. Вот в таких ситуациях нужно закрывать ванну. Во всех остальных случаях ванна должна быть открыто. Итак, мы с вами разобрались, да, вы почувствовали разницу, как плавали Юлия и Ермак, как плавают сейчас совершенно ну, других наших самых любимых деток, и давайте теперь разберемся, как нам нужно подготовить ванну. Ванна должна быть открыта, моем мы ее пищевой содой или детским мылом. Мыть вы будете ее каждый день перед началом процедур, особенно в первое время. Дальше этого делать прям так тщательно не нужно, если в вашем, в вашем доме там мама, папа и ребенок. Если же в вашем доме э, общежитие, где и бабушки, и дедушки, и внуки, и правнуки, и вас там живет много, то естественно ванну нужно будет мыть каждый раз перед каждым купанием. В воду набираем мы максимально, насколько это возможно. Для чего? Для того, чтобы у ребенка было больше места для движения. Для, это для ребенка и для вас, чтобы не было нагрузки на позвоночник. То есть одно дело наклониться там, на полметра, другое дело наклониться на 80 сантиметров. Да? То есть все зависит от того, то есть в любом случае нужно набирать максимально больше воды. А на пол ванной обязательно нужно положить резиновый коврик или коврик с резиновой основой. А для чего? Для того, чтобы не подскользнуться, чтобы была резиновая основа, чтобы она не скользящий, чтобы вы вместе с ребенком не растянулись по всей ванной. Кстати, если вы падаете, что вы будете делать? Конечно же, чтобы ребенок падал в воду, а не об кафель или об ванну, то есть вы выбрасываете ребенка в воду. Но техника безопасности немножечко отступила от темы. Итак, дальше температуру мы меряем при помощи градусника, неважно, какой градусник вы будете использовать, главное, чтобы температура была не выше 35 градусов, а и ниже. Для чего ниже? Для того, чтобы ребенок шевелился, согревался, чтобы у него был стимул согреваться, то есть он начнет двигать, шевелить ручками, ножками, и у него э, будет согреваться, аккумулироваться энергия и тепло. А следующее, что еще важно знать, когда вы начинаете плавание. Плавать нужно каждый день. Чем чаще вы плаваете, чем чаще вы погружаете ребенка в воду, даже если он ничего делать не будет, а вы его просто погрузили в воду, ушки в, ушки в воде, уже работают, организм работает на укрепление. Почему? Потому что увлажняются слизистые, слизистые дыхательные системы. И естественно... В слизе содержится огромное количество бактерицидных веществ, и э, вирусы и бактерии погибают вместе их проникновением. Вот. плаваем каждый день, и можно несколько раз в день. Если ребенок, э, если, например, на улице лето, жарко, кондиционеры не работают, вы можете ребенка погружать в воду целый день, к в течение дня и по несколько раз. Вы можете набрать полную ванну воды, и пусть она стоит в течение дня, и вы можете окунать ребенка в течение всего дня. Там час-два прошло, и вы его занырнули. Вот. Чем чаще ребенок плавает, тем реже он болеет, закаляется, быстрее выздоравливает, и в целом растет более крепким. Ну, Пожалуй, все, что хотела сказать по поводу... По поводу плавания на начало занятий. Начинать занятия вы можете с первых дней, когда вы попали домой. То есть, если вы пришли на третье сутки, можете начинать на третьей сутки. А пришли домой на пятые сутки, пожалуйста, можете сразу погружаться. Поэтому, дорогие друзья, я уверена о том, что вы сделали правильные выводы. Я уверена о том, что вы на правильном пути. Мы сегодня проговорили как начинать занятия, а в следующих видео мы обязательно поговорим с вами как, как проводить занятия, как нырять, как плавать на спинке, на животике, упражнения, ошибки родителей, все мы с вами разбираем. Следите за моими видео, с вами была Юлия Ермак, до скорых встреч, не забывайте, что... Нужно поделиться с вашими друзьями, если вы знаете то, что у них родился ребенок. До скорых встреч, друзья! Пока!